Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу продемонстрировать вам байкерскую сумку из натуральной кожи. Кожа слона, коричнево-черного цвета. Особенности этой сумки, почему байкерская? Потому что ее можно пристегнуть при помощи вот этой помощи вокруг бедра. И тогда сумка останется при байкере и не будет летать где-то у него за спиной и мешаться во время движения. Основной ремень регулируется при помощи такой козырной пряжки и длина увеличивается или уменьшается в зависимости от необходимости. Основной большой отдел для бумаг его глубина 22 см ширина Ширина 18. Под клапаном мы видим один большой карман плоский для быстрых каких-нибудь бумажек, которые нужно бросить, положить. И большой отдел для всех вещей. То есть ключи, документы, деньги, кошельки, очки и прочие дела. Очень удобная штука. Я сам байкер. Надо сказать, при этой помощи сумка будет довольно удобна находиться при мотоциклисте. До новых встреч! Пишите ваши замечания и вопросы в комментариях.